Всем привет! Меня зовут Глеб, с вами как всегда Сигарет нет. И сегодня в нашем ролике пойдет речь о новом девайсе от немало известных ребят из компании Smount, а именно Passita 2. Как понятно из названия, это вторая версия мода Passita. Девайс поставляется в довольно большой... Картонной коробки. На лицевой панели у нас, как всегда, есть изображение девайса, логотип компании и его название. На противоположной стороне все как всегда. Технические характеристики, комплектация и есть скрейч-код для проверки на оригинальность. Откроем коробку и посмотрим, что же нас ждет внутри. Внутри коробки нас встретит Пассита 2, красный кабель USB Type-C, запасной испаритель с сопротивлением в 0,6 Ом. И инструкция с гарантийным талоном Корпус мода выполнен из металла и пластика На лицевой панели расположилась довольно большая квадратная кнопка Fire С небольшим углублением, что делает ее нажатие еще более приятным и удобным Чуть ниже разместился информативный экран И в самом низу кнопки плюс и минус В самой же нижней части девайса разместился наш любимый порт USB Type-C в верхней части находится огромный картридж, о котором мы поговорим немножко попозже Боковые панели украшает стилизованная под карбон пластина С одной стороны есть название девайса PASITO 2, а с другой стороны расположился логотип производителя Стоит заметить, что новая версия в раза так 2 больше, чем прошлая версия PASITO по, по размерам он схож с рыцарем. И можно смело сказать, что он будет являться его главным конкурентом на рынке вейпинга. Ну что ж, с внешним видом мы вроде как разобрались, теперь пришло время изучить его внутренности. В моде располагается встроенный аккумулятор на 2500 мАч. Зарядка происходит с силой тока в 2А. В плане работоспособности тут все очень красиво. Стройный чипсет обладает функцией термоконтроля на титане, стали и никеле. Можно настроить кривые нагрева и естественно есть режим выриват с максимальной мощностью 80 Вт. Ну и в догонку плата обладает всеми необходимыми защитами. Теперь пришло время изучить его картридж. Картридж PASITO вырос и его объем составляет аж 6 мл. Работает на сменных испарителях. В верхней части находится рычажок регулировки обдува и сменный 510-й дриптип. Держится он при помощи двух небольших орингов. А картридж крепится к моду с помощью двух очень мощных магнитов. Еще огромным плюсом этого девайса является то, что он может работать не только от родных испарителей, но также к нему подходят и испарители от прошлой версии, а именно Passito, и еще к нему подходят испарители от Night 80, так что это огромный плюс поиском испарителей не будет никаких проблем. В завершение этого ролика я хотел бы подвести небольшие итоги. Этот девайс может выделиться своим большим аккумулятором, быстрозарядкой в 2 ампера, огромным количеством различных испарителей. Также в нем регулируется мощность до 80 Вт и вообще он выглядит довольно неплохо и очень хорошо лежит в руке, что тоже является большим плюсом. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб из СигаретнетБай и до встречи на нашем канале.